Добрый день, меня зовут Евгений Радаев, представляю проект. Расскажу о себе. С 209 года занимаюсь отделочными работами. В 10-м закончил курсы электромонтера. В 2011 году строил каркасные дома. С 12 по 13 работал в компании Серега групп Эта компания строила соломинные дома. И на тот момент она переезжала из Москвы в Владимирскую область. И мы там строили под нее базу. Очень много интересного там узнал, почеркнул для себя. Вот. С 2014 по 2016 год работал плотником-бетонщиком на ГРЦ. В 2015 году закончил Левского филлярского университет, И с 2016 -го года работаю в компании «Краснефть» в Ленинске оператором по сменам. Вот, с 2010 -го года изучаю вот эту технологию, ну, не только эту, а вообще этой технологии строительства, загорелся этой темой и в 2016 году начал строить себе соломенный дом. Вот, и освещает это все в социальных сетях. Можете сфотографировать и потом по этим QR-кодам перейти вам в, в первую очередь призываю подписаться на телеграм-канал, так как телеграм-канал, он всегда выдает уведомления, когда они выходят, а другие соцсети их умные ленты всегда это делают. Также можно меня будет найти по запросу «Делал строитель». Вопрос к публике. По каким критериям мы можем оценить, что наше строительство экологично, но что оно эксплуатируется более экологично температуры, как материал не выделяет время в.. Придум. Дом. Я вот основные выделил э, из природных материалов, из вторичных материалов. Это вот как раз вот этот домик, да? Асса, который представила. Энергоэффективный и хороший микроклимат. Э, причем вот последний критерий вытекает из первого. Вторичные материалы я рекомендую использовать в фундаменте, на фасадах ну, то, что не находится внутри дома. Это, это вот э, Сергей Еракиев, это строитель из э, Санкт-Петербурга, и вот у него есть такой пост э, по поводу дистанционного. Он живет э, в соломенном доме. Микроклимат а, вообще нормируется по трем показателям. Есть воздух, я а сейчас цифру не вспомню. Вот, там значит идет а, нормировка по температуре, по влажности воздуха и по а, уровню co 2 Получается летом во всех помещениях, ну, из чего бы они ни были построены. Эти показатели ну, в норме находятся. А зимой а, начинается отопительный сезон, влажность с воздуха уменьшается, мы закрываем все окна, и СО2 повышается. Если мы открываем окна, СО2 уменьшается, но влага спадает. Ну, вся влага уходит на улицу. А здесь же получается, что и СО2 в норме, и влага с воздуха, ну и... Температура. Какие экотехнологии в строительстве вам известны? Деревянный дом. Деревянные дома, да? Ну, смотри, деревянные дома, нам надо много леса вырубить, чтобы построить дом. Это один момент. Второй момент, они не так энергоэффективны. Их, то есть надо еще дополнительно укреплять. Что сказали кирпичный дом? Да, вот действительно там хороший микроклимат, влажность воздуха зимой хорошая, но мы многое тратим на это и отопление дома. Кто сейчас мы пишем сами, у меня для отделочных, вот сами Что я каких технологий расскажу. В вот я выделил соломенные дома, плетеносыпные дома, глиночерки, саманные и глинопитные дома. И из этих технологий я выделяю я первых соломенные и плетеносыпные, да, так как они более Арбалет еще делают. Арбалит. Да, интересная технология. Но скорее всего не хотела, а там не очень. Потому что цемент он обволакивает вот эти ревесные волокна, и они уже и не работают, как буферы промеровые платы. то есть вот не могут питать планы. Соломенные дома, значит, это вот вы можете поискать в интернете. Евгений э, Широков, он видел эту технологию, развивал ее. Э, э, человек оружий из Беларуси сейчас живет в России. Вот. А, Засыпные дома их строят, но их как бы никто не изучает, не пропагандирует. Я про них расскажу еще. Как, люди, как то есть мы можем строить себе, строить на заказ, на продажу, строить по аренду и строить объекты. А наиболее интересно, называется вам по сути порядка. Построим это тему. Это, это мой дом. 170 квадратов, была площадь 3, гараж. Гараж у меня сделан из блока и упреклён прошлый крошки А сам дом, это каркасный дом, двойной деревянный каркас, и туда запрессованы располоменные петли с двух сторон, а что это и, и вот пассажер есть как бы, шить перед городом. это вот, как вы сказали, на поле только он, как бы, вот, вот, вот, значит, что, какие выводы я сделал при строительстве своего дома, эта технология водоемка, для материалы очень дешевые, чтобы вот тогда утрать, потом пройти, пока нападет это все, что-то курить. Очень надо много сил вложить. И сейчас эта технология конструктировалась в соломенные панели. То есть где-то в на производстве завокалывают панели, собирают их и потом уже переводим, на стройплощадку и быстро там все наблюдаем Потом при строительстве своего дома я стал использовать не только э, салону, стал использовать эти вот салоны, потом для, для э, чердака, укрепления чердака и, и с работой с опилками мне они очень понравились, стал изучать эту тему Открылся напилка «Засыпь дома. роман» Тоже очень перспективная тема Опилки используют еще Даже по сравнению с той же салоной Плюс, что еще я узнал Это горбы Которые стоят копейки По сравнению с обрезной доской Из горбы можно сделать фермы Создать пространственный каркас И заполнить его опилкой и мы вот средня, у нас есть договоренность, в следующем году построить пункты приемов по сырья, попробовать откатать от технологии, посмотреть, себе представляет. Как бы, он, тобой, это пирожный, -то не понятно, что самое интернет, понятно, чтобы собирали пирожный пирожный. есть там какие-то какие Крышу собирать из куярного, так, чтобы полностью будекс. И соответственно обращаемся к мы можем развивать это все. Это коммерческие и социальные объекты. Мы можем строить прямо в и, и вот я в этом году стал заниматься доходными гаражами, стал сдавать гаражи в аренду. Восстанавливать, покупать, восстанавливать и сдавать И, как правило, люди особо не смотрят, из чего гараж ну, Как там все сделано То есть гаражи просто приходит и сливает И то же самое с этими технологиями То есть можно, uh, строить гаражи, какие-то домики под сдачу Люди могут ну, приезжать, и особо как бы, ну, не боятся Из чего они А да, на продажу это уже люди задумывались. Я пробовал свой дом продавать. Он у меня не до первого. У меня на стадии черновой отделки. Даже у меня на втором этаже и до конца за штукатурой стеной. Там процентов 10 осталось. Я как раз за мной померяю это делать. И как раз вот тоже провести эксперименты. Померяю, что такое закатуривание создаётся. Почему вы решаете? Почему вы решаете? Почему вы решаете? Почему вы решаете? Таким образом мы не можем продавать Масками Под заказ вот тоже его расстроят Есть Никаил Собакин, это строитель из Челябинска Он где-то с 16-го года, наверное, Раньше, с 19-го, 15-го Строит, довольно-таки, на заказ И он в основном ездил по стране Селялись, да, он построил несколько домов Но потом у него заказы кончились Ему пришлось ездить Потом он стал ну, обращать внимание Что люди думают, что это очень дешево И он не может на этом заработать И он как бы ушел вот с этого И сейчас где-то заработать По-моему, он отправлен кондиционер вот. То есть вот последние два пункта Самые реалистичные Спасибо за внимание. И ваши вопросы? Как это технически дома получаются на поле первое заготовленное соложенной петли. Если говорить о моей строке, я то есть, их привез к себе У меня уже был готовый деревянный каркас Я укладывал воздух на ребро Каждые два ряда я задавливал еще на 10% И так принимаю. Если говорить о панели, также привозится соломенные тюки Делается пресс, вот, но вроде такого же только горизонтального там не столько много материала, или металла, в основном можно даже сделать из линии. Главное, там вот этот гидроцилиндр, который задавливает и тюки, и панель. Ты разрезаются и шток задавливает всю салону в панель. То есть это получается дерево, стена дерева, салона дерева. Там и идет по старшему участку стойки через 500 мм, через 50 сантиметров. Стена. у меня э, 500 мм, 350 мм солома, снаружи 2-3 сантиметра это глина штукатурка, а внутри я сделал 10 сантиметров глины. глина, она создает вот этот благоприятный микроклимат, а соломы ничем не пропитывали Потому что опасность там мышей Каких-то этих Вот этот частый вопрос Там мало ли чего-нибудь Соломи в домах, короче, жутко, Не больше, меньше Нет, но ну они же могут в стенах или это Система. надо же дефекой То есть там получается во-первых, которые мы проводили Стены изолированы Да, стены изолированы И во-вторых, если говорить о панелях У них плодность такая, что в не может пролезть Проводили эксперименты, в YouTube не можно это добавить Мы пострадали да, вот, ну, что, ну, на Тойесу суток оставляли, открывали стекло, выстрел, момент, как, но она туда не лезла вообще, что она что-то попробовала и потом перестала. Еще вот сразу, я беру скажу, по пожаробезопасности. Солома, да, вроде бы, горит хорошо. Сразу вопросы возникают. Ну, тут, скорее всего, больше глина, но глина является самым пожаробезопасным материалом. В Германии проводили тесты, а, тут, всевозможные датчики и прочее. Тесловие класс F119, то есть стена э, может сопротивляться открытому огню в 119 минут в 2 часа. Но это вот именно благодаря глине. Также, в других странах, например, в Франции, проводили а, что уже не панели, павелли, как в действительно, там, вот так просто, если поводить, то павелли не заберемся. если целенаправленно постараться, то чтобы ну, да, конечно. А соломы ничем не, не пропитывают, ни глина, глиной, просто сухой соломой? А если ну, пропитывать, это уже другая ну, технология, называется да. а, легкий салам. Да. Ну, мне вам понравится палки, попалки, а, и не Можно не также можно выходит, салон, а, помешать, а, руке, и соломы Затем заказывают специальные панели, они по-другому собираются, боковые трёпы делаются и панели, чтобы больше было жёсткость, и большие Или Есть вопросы? Я когда буду сдавать дом. дом. Я буду заводить дом. Я буду заводить дом. Я буду заводить дом. Я Я буду заводить дом. Я буду заводить дом. Я буду заводить дом. дом. Я буду заводить дом. Я дом. Отопление а у меня сделано. эта система теплой стены, то же самое, что теплый пол, только стена. Очень интересно, идея. А <соцентрический> теплый пол это отопление электрическое или водяное? Водяное, <соцентрический> на газу. А глина как влаги? А влаги нормально, а Я просто вот... Девушка сказала, что для дом для кошек, если кошки это замок, то куплено Скорее всего, в в То есть нужно не очень важно. Да, но тут тоже какой ценой он для кошек. А если для человека, если мы Дальше заклеим презервативными обоими, то мы весь смысл потеряли. У меня есть мисакарпон и я его использую для подшивки потолков и на втором этаже я тоже его использовал для перегородок. В принципе, не секрет что тут птиц и картонка, ну, что такого. Но сам материал, он в Глина, набор свойств такой камень, что намного лучше. А здесь. стены вообще просто из деревянной доски? А. Ну, а как бы, вот отделка внутренняя отделка стены. Смотрите, можно сделать из дерева. Можно сделать по в линии а, декоративную шапотовку. То на штукатурка а наносится на поле, что ли прямо на солому? на глиня, а, ну, ну, штукатурка глиняная, но наносится на солому? На глиня. а, ну, ну, штукатурка глиняная штукатурка есть несколько способов Первый это втирание потом второй слой это уже по я пошел немного по-другому, я по первому способу сделал снаружи, с а другие я сделал, как у меня стоит 10 сантиметров, я по каркасу любил, опалочку сделал, и туда залезал вот, вот, сама, Потом снимал опалочку потом все. Потом по длинной штукатурке можно сделать, допустим, гипсовую, декоративную штукатурку она не декоративная изначально, она там часть Да, как часть системы она работает, она общении, поддерживает его. Внутренние перегородки, я пришел к такому уровню, что надо делать массивно. из ловы, здесь ловила, из глины. самая добрая. Кирпич. Это очень глина вот. Нет, <свят> уже улучшает ну, да, свойства а Да, нет, действительно кирпич Он лучше дерева Да, но если нет, ну, ну, не его, не его не уже не использовать для внутренних перегородок То есть он как термолаз, Хорошо держит <свят> И он э, как будто в ладь и так-то трудозатратные технологии да. и солому как-то сразу приставать где-то обработать, ну, чтобы они были панели. Это просто как утеплитель получается. Здесь, да? Экологический утеплитель. Да. Утеплитель, да, но да, он, да, был он был еще был. действует как регулярно Слово «теплитель» это пикет, но можно немало изучить. Спасибо разделяйки, что так вот все. И в гости мы запомнили. Обязательно приходите. Спасибо. Спасибо.